Блюда из мяса, котлеты, птичье молоко. Котлеты, птичье молоко, приготовленные по этому рецепту, получаются очень вкусными, ароматными и невероятно нежными. Куриный фарш пропитывается сливочной начинкой и получается очень сочным. Данный рецепт понравится абсолютно всем и детям, и взрослым. Ингредиенты. 500 грамм куриного фарша, 100 миллиграмм молока, 3 зубчика чеснока, 1 луковица, 1 булка весом 100 грамм, соль, перец, растительное масло для жарки. Для начинки: 2 яйца, 100 грамм сыра, 2 столовых ложки сливочного масла, укроп, петрушка. Для кляра. Два яйца. Три-четыре столовых ложки сметаны или майонеза. Январь второго года чайной ложки разрыхлителя. Мука. Соль, перец. Этапы приготовления. Булку замочить в молоке. На мясорубке перемолоть лук и булку вместе с молоком, в котором она вымочивалась. Лук с булкой добавить к фаршу, добавить выдавленный чеснок. Соль и перец по вкусу. Фарш хорошенько вымесить, пока он не загустеет. Для приготовления начинки для кот лет, птичьей молоко, отварить яйца и натереть на терке, добавить натертое сливочное масло и сыр. Зелень мелко порубить и добавить к начинке. Отщипнуть кусочек фарша, в серединку выложить немного начинки и края защипнуть в центре, чтобы начинка вся оказалась в середине. Для кляра взбить все входящие в состав ингредиенты, чтобы тесто получилось, как на оладе. Сформированные котлетки окунать в кляр двумя сторонами. Обжаривать котлеты, птичье молоко, на раскаленном растительном масле с двух сторон до готовности. Приятного аппетита!